Вас, друзья. В 2017 году свет увидела очередная экранизация произведения Стивена Кинга «Тёмная башня». Для следующих в творчестве писателя сразу скажу, что Темная башня» — это не самостоятельное произведение, а цикл, состоящий из семьи романа. Конечно, в тихно такой объем информации хронометраж фильма задача почти непосильная за которую, тем не менее, бесстрашно взялся режиссер Николай Арсений. Так что прежде чем кидать камни в создателя и писать венки комментарии, учтите этот важный факт. Темная башня стоит на пересечении нескольких миров, поддерживая равновесие между ними и защищая мироздания от хаоса и разрушения. Джей постоянно видит сны о темной башне, а когда родители собираются отправить его в клинику на лечение, убегает из дома. Он находит путь в срединный мир, где стрелка Роланда Диски. Тот в одиночку противостоит темному магу, который известен как Человек-Черк. -человек. Там же мальчик узнает, что обладает мощными телепатическими способностями. Вместе им предстоит остановить Человека-Черк, -человек, который хочет разрушить темную башню и стереть границы между мирами. Создатели не стали перегружать картину Остаются некоторые вопросы. Вселенная не раскрыта по объективной причине нехватки времени. Главные роли исполнили Мэтью МакКонахи, Идрис Эльба и Том Тейлор. Мэтью МакКонахи носит образ человека в черном как любимый костюм. Складывается ощущение, что ему даже не приходится играть. Он и есть зло во плоти. А вот Идрис Эльба в роли стрелка слишком безэмоциональна. Но может быть человек поглощенный местью и должен быть суровым взгляд, фильм совсем неплох. Не знаю, почему его рейтинг такой низкий. Ведь как самостоятельное кинематографическое произведение, он получился динамичный, насыщенный. И что немаловажно, главный герой в нем – подросток, а это практически беспроигрышный вариант для кино. Стоит сказать, что романы о башни» башне» можно отнести к разделу фэнтези для взрослых. А вот фильм вполне подходит для семейного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно